Да хуя чего находили в революционной войны А вы молодые были тогда? А Сколько вам лет то было? 86 год, 87, -й, 89 -й. А сколько тебе было? 25 25 лет? Да ты что 25, 14, 13, 13, 13... 15 Я школу закончил, 15 лет Мину находил и его взорвал я И хуя сильно Потом что? Я гранат кидал в дома заброшенные Охуя Ну и Тут взрывались тебе... заебись и что тебя не посадили да, за, этот, за... А что, а кто, как, как мне вот посадить, мне было 13-14-15 лет совершеннолетний был, я нет, а -а -а. еще паспорт не получал Я в каком-то был, один да. раз все, такая хуйня была Хулиган был, значит, здесь Я? Ты Нормальный, нормально, нормально было взаимодействие с, с детства